Привет! С вами магазин Rock'n'Roll. И меня зовут Борода. <смех> К нам приехали. Гитары, гитары, гитары, гитары, гитары. G. -L. G. N. -L. L, Понятно. Э, это гитара Legacy, моделька. Стандартный страт, ничего такого выдающегося, кроме офигенных спецификаций, классного звука. Конечно, это же никому не нужно, гитаристам-то. Зачем это все? GL производится как в Соединенных Штатах, так и в Индонезии. Вот данная модель производится, конечно же, как вы догадались, неправильно. Правильный ответ. Индонезия. Натуральный цвет, три сингла, все по классике, по хардкору. Еще одна гитара, еще одна гитара GL. Как вы видите, это у нас приятный цвет в этой модельке. Surf green, между прочим, кто не знает. Зелененькие, только слегка размытые соленой водой океанов. Эгэ! Вот, крутая гитара, э, все классно, тоже производится в Индонезии. Поподробнее мы вам обязательно про них расскажем. А пока хотим вас предупредить о том, что они теперь здесь. Это же сокровище. Дальше идет ненормативная лексика. Еще идет ненормативная лексика. Еще идет, идет, идет. Years later. И теперь мы посмотрим гитару американского производства конторы G ⁇ Как я говорил уже, они здесь. Гитара производится в Соединенных Штатах Америки. Все очень-то так же простенько выглядит с виду. Но берешь в руки и понимаешь, насколько... Все круто сделано и приятно, дорого. Дайте две. Вот что скажете вы, когда послушаете этот инструмент. Что у нас тут напихали наши западные партнеры. Внимание черный чернейший как, как ночь конверт что мы там видим конвертики у нас О -о -о. ребят вот кто не знает здесь специально для любителей вставить и покрутить это инструкция как пользоваться анкером как отстраивать инструмент. Warranty policy and warranty registration card. Please read this text and answer my question. Все, что знал, все сказал. А, -э -э! а вот это самая крутая тема. Это же это ж... настоящий сертификат. Сертификат того, что это сертификат. Да, с подписью никого иного, нового, как э, Филис Фендер, миссис э, Лео Фендер. Нет, что-то я не то говорил, скорее всего. Я очень плохо понимаю по нерусски. То есть я вообще плохо понимаю по жизни. А по-русски тоже. Короче, вот такая бумаженца, которая говорит о том, что вы держите действительно тот продукт, за который братва Фендер отвечает. Понятно? Но я напомню, напомню. Фендер. Фендер. То что? Fender. Фендер. Это одна контора. А G&L это другая контора. Так фамилия у мужика, который основал эту контору, тоже Fender. Во! Картонка, на которой написано, что боди у нас, вот, свампаж. Свампаж боди, боди финиш. Фритон сандберс, бридж, дифи, вибра... Вибрато. Ребят, вибрато. Ну, трим пар цена, боди азена. Ну и, короче, дальше по списку. Вот так. Все серьезно. Это вам не хухры, мухры. Дальше больше. Сейчас мы вам покажем еще одну штуку, от которой у некоторых будут мокрые портки. Так. Аккуратно. Денег стоит капец. Выглядит еще дороже. Звучит просто пушка-бомба. Следующий покупай, а! Хорошую гитару, вообще невозможно. Я тебе сейчас покажу. Как вы видите, это телекастер. Насколько я понимаю, кленовый гриф. Ну, про всякую вот эту вот спецификацию мы еще с вами поговорим. Но, ребята, я просто, я просто обалдел. Я взял, а он не тяжелый, он легенький. Вот все, все, все гудит, резонирует, вообще пушка-бомба. По спецификациям попозже. Тоже, кстати, американская гитара. Фуллертон, Калифорния. А? А? Шутка ли? Здесь наш знаменитый черный при как я уже говорил, конверт. Поехали. Что? А? Кто читать умеет? Body wood, swampish, body finish, huh? А? читать не умею. Ладно, не важно. Поехали дальше. Warranty policy and warranty registration card. Вот, это, вот эту бумажку, знаете, да? Говорил уже. Кто любит вставить и покрутить. И собственно сертификат. Что мы имеем продукт, который мы имеем, они а не нас имеет. На этом еще не все. Запоминаем. Смотрим вот на эту гитарку. Смотрите, смотрите, может быть я ее сейчас уже продам, вы ее никогда даже не, см не сможете, не сможете никогда ее просто пощупать, поиграть. Так что бегом в магазин рок-н-ролл. Кто не успел, я не виноват. Все, пока. С вами был Борода. Там подписывайтесь, там колокольчики, звоночки. Короче, все знаете. Давайте. Чао.